Душевное спокойствие – это наше нормальное состояние. У нас всех есть право на счастье, данное нам от рождения. Внутреннее спокойствие – это суть нашего бытия. Рано или поздно у каждого человека главным жизненным принципом становится достижение внутреннего спокойствия. Всего лишь надо запомнить две вещи. Человеку, стремящемуся, как личности, достичь целостного счастья, удовлетворения, чувства благополучия, слова своего душевного равновесия. Первое. Если сам себя не захочешь сделать счастливым, то и никто другой не даст тебе ощутить себя счастливым и не сделает тебя счастливым. Кроме этого, невозможно построить свою жизнь вокруг счастья других. Это бы превратилось в бесконечную череду разочарований и неудовлетворенности. Второе. Нельзя дать другому то, чего сам не имеешь. Получается, вы не сможете сделать счастливыми никого другого, пока не станете счастливыми сами. Главным препятствием, не позволяющим избегать негатива, мешающему вашему счастью, является ваша привязанность к негативным ситуациям и людям в том числе. Ваше сознание приводит вам всевозможные причины того, почему не стоит выходить из такой ситуации. Часто так бывает, что человек сам загоняет себя в рамки негатива, работая на ненавистной ему работе, ненавистном коллективе. И все потому, что ему кажется, что ничего другого лучшего он не найдет, или вовсе боится потерять работу или расположение ему совершенно вредных для общения людей. Но все это не так. Это отговорки вашего сознания. На самом деле это привязанность к негативу.